Мой личный термо-тренинг продолжается. Многие спрашивают, а что это такое вообще термо -тренинг? Ну, как вы понимаете из слова термо, действие происходит при температуре и э, в бане. Тренинг с определенными задачами, связанными не только с физическим здоровьем, но и с психическим, с энергетическим, то есть, с, в общем, с развитием. Это, по сути, Терморетрит. В данном случае я прохожу индивидуальный терморетрит. Какие задачи я решаю в термотренинге? В первую очередь я хочу почистить тело от тех шлаков, от того всего негодного, что накопилось в коже, глубже, в мышцах. В обычной бане тоже происходит очищение. За этим люди и ходят в баню. Всегда ощущается легкость, чистота. Но обычная баня, она так глубоко не очищает. А это, по сути, происходит очищение на клеточном уровне. А в обычной бане, там идет поверхностный нагрев, очищается верхний слой. Мощный нагрев, очень быстрый, он не проникает до костей, не прогревает до костей. А здесь, когда ты несколько часов непрерывно сидишь, при низкой температуре. Вот эта низкая температура, кому-то она даже кажется прохладной, она делает свое дело. Ты прогреваешься очень и очень глубоко. За 12 дней происходит действительно очень мощная регенерация многих органов и систем организма. Но в термотренинге происходит очищение не только физического тела, а происходит более глубокое, и мощное очищение и других структур человека, в том числе и психики, устанавливается психика. Вообще, говорят же, что в бане люди находят общий язык, в бане люди... Легко договариваются в бане, а потому что мощное расслабление, мощное расслабление и замедляется время. И в этом случае ты уже не суетишься, мысли не суетятся, и ты более спокойно все воспринимаешь, более ко всему глубоко, мудро относишься. Происходит пересмысление многих вещей, изменение сознания, то есть ты растешь, развиваешься в этом процессе. И тем более, когда коллективно, с, с единомышленниками, а тем более под управлением мастера, то этот процесс вообще происходит очень мощный. Но я сам себе мастер, поэтому я решил провести индивидуальный для себя процесс, потому что в общении с людьми мне было бы было трудно сосредоточиться на себе. А здесь я полностью сосредоточен себе. В термотренинге происходит и энергетическое очищение, энергетика в бане всегда, как правило, выше, чем где-либо, но в данном случае я выстроил для себя очень хороший энергетический фон, плюс я занимаюсь энергетическими практиками во время вот этого процесса, и у меня постоянно идет Чередование физических, психических, энергетических практик. То есть я постоянно держу здесь очень высокие вибрации. И на этом фоне все процессы э, идут очень мощно. Очистительные, оздоровительные. А так как температура еще высокая, то э, при этой высокой температуре э, все процессы ускоряются э, в организме. И вот за короткое время можно... Провести мощнейшую регенерацию, мощнейшую регенерацию многих органов и систем человека. Вот это все происходит. Энергетическое, психическое и физическое очищение и оздоровление. Мудрые врачи говорят, когда повышается температура у человека при болезни, не сбивайте температуру. Температура... Показатель того, что в организме идут важные процессы. Происходит раскрытие тех ресурсов, которые позволяют человеку быстрее выздороветь. Что-то пережигается, что-то уходит, очищается. Так вот, здесь я держу температуру где-то 45 градусов и 7 часов, 45 градусов. То есть, тело прогревается до такой температуры. Я спокойно это выдерживаю. Но кто-то может, вот на коллективном тренинге мы держим там 40 градусов температуру. И получается, что, по сути, это как вот в болезненный температурный режим ты входишь, но это оздоровительный, осознанный, оздоровительный этот процесс. И он... Идет поэтому очень эффективно Потому что ты сознательно, без страха, без всего Используешь этот температурный ресурс Плюс работа с психикой, работа с энергетикой Знания, практики Все вместе вот складывает удивительный результат Снижается ли вес? Да, вес, конечно, снижается Но не настолько сильно, как кому-то хотелось бы Потому что задача это не снижение веса здесь другая ставится задача общего укрепления оздоровления организма очищения его от того, что мешает ему быть здоровым. А вес надо снижать другими способами, в частности, в первую очередь, это питанием, конечно. Так вот, во время такого термотренинга и питание тоже очень легкое. Легкое питание. Один-два раза в день, что-нибудь такое легкое, овощи, фрукты. Здесь действительно задача. Не похудеть, хотя этот элемент тоже присутствует. А здесь задача выстроить организм в такое здоровое состояние, что он в последующем приведет вас к более нормальному весу. Нормализуется и вес, нормализуется давление, нормализуются многие процессы в организме человека. То есть человек просто становится здоровым. Почему 12 дней? Дело в том, что вообще самый, пожалуй, Эффективный был процесс, первый термотренинг, который я провел, я проводил в 21 день. На последующих тренингах я стал экспериментировать и нашел тот путь, который позволяет уже за 12 дней добиться такого же объема регенерации, что и в 21 день. И таким образом мы сократили до 12 дней термотренинг тогда он стал более доступен многим потому что 20 дней это и по времени каждый может выделить и хотя я говорю раз в 10 лет можно найти для того, чтобы почистить свой организм. Кто уважает, ценит свой организм, я бы советовал это сделать. Вот. А И второе, это и финансово легче. Ну и вообще, 21 день быть в бане, даже с друзьями. Но ну, это немножко утомительно, я думаю. А 12 дней, там даже времени не хватает для общения. То есть, настолько все идет... Динамично, мне одному, и то некогда, некогда, друзья, нет свободной минуты. У меня такая программа, я составил целую программу для собственного развития на этом термотренинге. Так что, это процесс, э, с одной стороны, индивидуальный, индивидуальный, с другой стороны, коллективный. Индивидуальный в том, что нужно настроиться на него, нужно понять, зачем тебе он нужен, и идти к этой цели. Тогда и будет результат. Ближайший термотренинг у нас будет в марте. Я сейчас веду переговоры с тем, чтобы провести его в городе Видном. Здесь открылось, открылись термы, именно подобные тому, что были в Ижевске и Воткинске, где мы все время проводили. Но туда добраться сложнее, а если мы здесь договоримся то будет, будем здесь проводить. Город видно, и здесь есть банька. Там в термах много бань. И вот одна банька, большая банька. Там может разместиться 20 человек лежа. Вот. Даже, наверное, чуть больше, но возьмем 20. И таким образом у нас появилась возможность увеличить Число участников обычно мы проводили не более 16, больше было некомфортно в ППе, э, находиться в бане. А вот э, 20, в этой 20, так что у нас появилось 5 вакантных мест, можете забронировать. В марте месяце будет вести тренинг «Надежда Шабес. Это она специализируется на этом тренинге, она проводит уже их много лет уникальный мастер, это проректор нашей академии, и она сама, в общем-то, большой специалист в этой области И ее, ее участием, ее руководством этого процесса довольны все, и мужчины, и женщины. Главное, что получает все удивительное состояние семьи, создается такое... Такая теплая, дружеская атмосфера добивается результата и очень много откровений, решается много личных задач. Но это на банный тренинг многие стараются попасть. И второй раз даже не ради очищения, а ради вот этого самого процесса общения и тех душевных событий, которые здесь происходят. Мой личный термотренинг завершается. Те задачи, которые я ставил на него, они реализовались. И гораздо быстрее, чем я думал, оказывается, мой организм более чист, чем я думал. И он быстро прошел все стадии дополнительного очищения. То есть мне, как мне с моим опытом, с моим состоянием, уже и 12 дней не нужно очищение. Произошло буквально за 7 дней, за 7 дней, но это я готов к этому, я много занимался другими способами очищения и очень активно работал в этом, в это время, поэтому мой процесс может быть таким коротким, но большинству людей все-таки надо 12. То это гарантирует, что вы решите эти задачи.